По поводу фастов в клубах, чувак, надо. надо делать фастов в клубах. Надо, чтобы это был мужчина, желательно, чтобы он был такой жесткий. Там психолог скажет, ты сильный, ты жесткий, ты всех ебешь, и ты сейчас идешь на улицу такой, блядь. Я сильный жесткий. Я сильный жесткий. Здорово, это Шамшурин, и я вместе с этими многочисленными уточками приглашаю тебя на свой новогодний, заключительный в этом году тренинг-практика, который пройдет с 12 по 15 декабря. В Москве, в центре Москвы, в пятизвездочном отеле, в камерной обстановке. Из плюсов это будет дополнительный день. Это очень важно и ценно. Это будет приглашенный специальный гость, лучший стилист в России, Александр Белов. Много чего еще интересного. И, в принципе, самое главное, самый главный плюс – это возможность начать в новом году совершенно новую жизнь, полную красивых женщин. Без одиночества, возможно, найдя себе любимую, это уже твой выбор. Итак, я приглашаю тебя на новогоднюю практику с 12 по 15 декабря. Ссылка под этим видео, записывайся. Зачем вопрос, если коротко? То есть, про как психолога как... или про не психолога? Да, вот, -то как то есть, от, от того, что ты такой хороший, типа зайка-милашка, боишься кого-то обидеть там, а... Как бы все по канонам. Да? Как избавиться от синдрома того, что ты боишься кому-то не понравится, сделать лишнее, ну, что... Все должно как-то по любви. Чувак, смотри, это все это понятно, отлично. все должно да. быть по любви и по любви. То есть смотри по поводу фасты в посреди, клубах. Чувак, надо есть. делать фасты в клубах и все прочее. И, и не то, что надо это реально делать, это можно делать, это нужно делать. Но я считаю, в твоем случае, во всяком случае, надо делать поэтапно. То есть, понятно, что сейчас, приехав со своим набором убеждений, что там надо по любви, нельзя это, нельзя то, у тебя в голове не какой нахуй клуб, клубный фаст вообще, что происходит, вы о чем. Естественно, что сначала нужно потихонечку понять, что в принципе подходить не страшно, и тебя никто за это не осудит. Там, брать телефон не страшно, идти на свидание, целоваться. То есть, здесь в твоем случае надо это делать постепенно. Потому что, по большому счету, каждый мужчина, по идее, хотя бы на жизни ну, нормальный, я считаю, ну, неплохо бы, чтобы он сделал какой-то клубный фаст или что-то еще хотя бы клубный, да, чтобы понял, что, ебать, и такое возможно, и я это могу, значит я клевый и так далее. Но тебе сейчас, короче, не надо никаких фастов, То есть твоя задача здесь как бы базово научиться заинтересовывать собой, подходить там, выходить из этого синдрома каменных ног и там пригласить девушку на свидание, пойти с ней на свидание. Откуда все это говно? То есть ты говоришь, или надо идти к психологу по-хорошему? Если там действительно насрано, хотя что-то я пока не заметил каких-то критичных вещей у тебя в голове, то надо и так, и так. Другой вопрос, где найти хорошего психолога, я знаю только одного, но не буду сейчас долгую рекламу делать, и я еще успею. Вот. И второй момент, что даже люди, которые ходили полтора года к Ирине Кравченко, блин, я уже, вижу делал рекламу, Который сейчас хожу я, то есть они приходили туда в охуительном состоянии, когда они боялись смывать ночью унитаз, потому что им казалось, что они разбудят соседей. Ну это не просто, это реально пиздец. Вам смешно? Это болезнь, блядь. И то есть, ты говоришь, мне там неудобно. Вот чуваку неудобно было посрать ночью, понимаешь? Я к чему, что бывает и такое, да? Он был там жирный, не знаю, не выходил из дома, потому что... Его мама сказала ему в детстве, что в 10 лет, не надо тебе ходить во двор с мальчиками, гулять с этими, они плохому тебя научат, вот, давай мы тебе лучше отдадим специальную школу там, для мажориков и так далее. Да? И когда он пришел на терапию, он сказал, у меня такая охуенная мама, она так обо мне заботится. А мама просто, блядь, пиздой перечеркнула всю психику ребенка, потому что она закрыла его ассоциум, понимаешь? Ну и поэтому чувак там, в 30 лет не выходил из дома, был засальным жирным программистом, когда первый раз вышел. Прошел ночью полквартала, блять, он снимал это как квест нахуй на камеру. Я к тому, что даже после вот этих вещей, которые вылечить можно, все равно она отправляла этих людей ко мне для того, чтобы научиться общаться с бабами. Здесь другой уровень страха. Можно я задал Сейчас. Конечно, надо убирать вот эти все установки, откуда это, это все из детства, но убирать надо как? И практикой, и, и разбором, вот, э, скажем, инсайтами и осознанием. да? То есть, когда у тебя в голове складывается картина, что То это, есть, блядь... Не канает, надо, чтобы ну да, но если брать из психолога практики, сначала надо точно практику. Тут и на большую на часть практики. Потому что, что нормальный психолог тебя, да, даст тебе задания практические всегда, которые будут не такие, чтобы поговорили и разошлись. Она скажет, так, а теперь ты идешь, короче, я не знаю. Что, э, первое, что тебе в голову приходит, что стрёмно делать, что нельзя делать, что вообще нельзя по жизни, делать? или с девушками, что нельзя делать? С ну, да. подойти девушка с Хорошо, если я буду психологом, я тебе буду говорить, это можно делать, Атлет, mm -hmm. там, мы разберем откуда это, это тебе мама там сказала в детстве, там, там, так нельзя, будешь там, так, я тебя не буду любить. Один хуй ты не сможешь, как бы, ну, подходить, то есть ты не вылечишься, поэтому сначала практика о а психологии, если уже это не помогло. Потому что нормальный психолог скажет, теперь ты идешь и делаешь то, что ты боишься. Ты идешь и подходишь к девушкам. И ты это должен сделать много-много-много раз. То есть у тебя в башке организовалась картина, что вот это нельзя. Она ничем не подтверждена. Вот если разобраться сейчас, распилить твою ситуацию, непонятно, почему нельзя. И то есть для того, чтобы в голову, блядь, вбить другие убеждения, надо просто много раз сделать то, что нельзя, и понять, что оказывается, блядь, нельзя. Это было можно, понимаешь? Вот ты говорил на одном видео, что справедливость – это такая черта, от которой в этом... Друзья, я, извините, перебью, вот, смотри, а зачем ты вообще задал этот вопрос? Ты хочешь вот оставаться в образе вот этого воспитанного чувака, или ты понимаешь, что тебе нужно вот немножко так, ну, как сказать, а скотиниться, стать более наглым? Да, да. Правда, И, это, вот я поэтому, они тебя грузят какими-то психологами, ну, вот это получасовая дискуссия, я считаю, что вот, сейчас... Ну, ты не совсем получил ответ на свой вопрос. А, а я услышал, что, ну вот правильно ли я понимаю, ты хочешь быть вот стать этим наглым или ты хочешь остаться приятным парнем и вот в образе приятного парня действовать? Как правильно? Это? Мне не хватает наглости. 100%. Вот, вот. Э, тебе все ты хочешь стать вот этим чуваком, да? да? Но здесь тогда уже опять же. Потому вы... Потому вы, что вы... Девушки любят, как... Самцов, фильмы, вот и да, все, все да. очень просто. Тут как бы слишком какая-то долгая дискуссия образовалась поэтому этому ну, короче, Я да. бы тебе ответил короче там э, по поводу практики. Ты задал очень правильный вопрос. Надо практиковаться и э, надо выбирать себе наставника, который тебя вот будет этому обучать. То есть это надо, чтобы это был мужчина, и желательно, чтобы он был такой жесткий. Вот, то есть это этому надо учиться именно вот у жесткого мужика. Больше тебе ничего не надо. Нахуй какие-то лечения, санатории там, блять, идти ёганые эти блядь, каких там психологи которые тебя будут там 10 лет лечить это все очень ну короче я тебе этого не рекомендую я рекомендую тебе делать практические упражнения и искать себе наставника это все самое ну, я сейчас добавлю по этому поводу тут в первую очередь надо разобраться в себе что ты реально хочешь Просто иногда бывает, что к тебе кто-то навязывает, что вот это круто, это не круто. Я да. знаю чуваков, которые делают фасты в клубах, они думают, что это круто. Но на самом деле это, это, сука, пиздец, как легко. это, В этом скилла вообще никакого нету. А потом этот чувак заходит в метро, и он думает, блядь, а вот мне как? Лучше познакомиться с ней, когда она сидит? Или когда она выйдет это? Да, и тут он такая. просто нахуй рассыпался, понимаешь? Тут надо понять, что не ты рядом. Тут э, делать... Э, ну, не надо говорить делать, вернее, что тебе кто-то говорит, вот это круто, значит, ты должен это сделать. Варя сейчас к вопросу о фастах в клубе. да, чтобы их там делать, то есть тебе нужно здесь научиться по-хорошему в полях просто обычные вещи делать. Тогда в клубах у тебя проблем не будет. То есть в клубах нет проблем да. у двух категорий есть, мужчин. Либо у тех, про которых говорит Денис, которые там нашли для себя вот какую-то вот стезю, у них нихуя ничего не получается вот просто в обычном знакомстве, для них это нереально. Они набухиваются в клубе, знают, что там есть набуханные телки, ну и как-то там они вот себя нашли, понимаешь? Да, то, о чем говорит Денис. И вторая категория людей, у которых все получается в том же клубе, это те, которые здесь прокачались, и в клубе стало еще намного легче. На самом деле там проще. А по поводу того, что Денис говорит, тебе надо понять, что ты хочешь. Иногда для того, чтобы понять, что человек хочет, ему надо Нет, это сначала попробовать, попробовать. Надо, да. попробовать. А чтобы надо. попробовать, ты пришел сюда. Просто смотри, ты можешь допустить то, что, то, что ты скромный, весь такой хороший, там, добрый и так далее. Это всего лишь наиболее привычная, скажем, часть твоего характера. У тебя бывает э -э, мысли о том, что в принципе где-то ты, короче, не всегда такой, где-то ты, блядь, жесткий, там брутальный, можешь кого-то послать нахуй, и скорее всего, есть у тебя такие там, примеры. Может, там младший брат накосячил, ты говоришь, блядь, ты че там, ну то есть ну, да. ты можешь его прикрикнуть там, или где-то на работе кого-то там и так далее э -э, садить. То есть, значит, это в тебе есть. Просто нужно ту штуку сделать более привычной, чем сейчас. Сейчас вот эта няшность привычная. Вот этот вот наглый в хорошем смысле чувак, он для тебя непривычный. Слово непривычный, понимаешь? Это не значит, что это не твое или там тебя нет. Просто непривык. Чтобы привыкнуть, ты пришел сюда. То есть тебе надо здесь как можно больше вот в этого чувака играть в хорошем смысле слова. И ты поймешь, что, о, нихуя себе, тут прикольно вот в таком состоянии. Просто привыкнуть к этому надо, и все. А потом уже, если уж, блядь, пиздец, я как, вот, как бы ты не привыкал, но ну, у тебя прям не получается, параллельно можно там добавить психотерапию, но параллельно, то есть первично любая херня, любой навык встраивается за счет практики.